Не только вашей маме. Резачок, резачок. Реза... Реза... Ну. Открытие Резавраль. летнего сезона в Рябинино Рябина, Собр... собрались главные агенты, которые сам, сегодня работали, сам. пололи, пахали, поливали. Что еще делала Найдем Танюха? Все игрушки почистили. Все игрушки почистили. Лук выпаловили. Полили его после сорняков. Вообще. Сколько жара-то, сколько ты намерила на термометре? Что он такой и выдергивает. Она залезла сверху, посмотрела, и получилось 22. Плюс 22. Боже мой, так, да, это мне, и мне the... букал, букал, ну, наш... Бухал. Девочки, неужели мы опять своей дружной кампузкой... Ура! ]zhey! Я себе это машину... че это? Ты что, остаешься? Ура! Ты остаешься, конечно. Норма, ты Нет, она мне бокал вот тут поставила. Куснотеева. Мам, почеми mm -hmm. Боже мой, прямая поставка. Из так... Италии. Из Италии как чувствуется, как можно вообще. Но mm -hmm. Но Ой, я люблю такое mm -hmm. сухонькое. А разве оно сухое? Да, мам. Но... Но вкусное, вообще. Оно даже больше похоже на южноамериканское такое. А так. какое сегодня здесь? Чилийское. Чили. А, чили? Ну, чили такое. А сладковато, все равно маленечко. А вы можете делать Зачем? И прилично. Все прилично, Татьяна. Что за это? А что это? Что такое? холодец. Ты прямо как американец. Не знаешь, что такое холодец. Нет, они не готовят никогда из свиных ножек. Попробуй.